Скажите, пожалуйста, а как вам так удается столько успевать и ко всему относиться оптимистично? Ну так я ни с кем не спорю. Позвольте, но это же невозможно. Ну, невозможно, так невозможно.